Будьте к этому готовы. И не исключено, что они постараются взять вас под свою опеку. Соглашаться ли на это? Скорее всего, да. Польза от этого сотрудничества будет очень значительной. А вот вреда абсолютно никакого не последует. И прибыль, что немаловажно, ожидается очень даже немалая. Любовь и семья. Ваши близкие будут постоянно вам указывать, что и как делать. Находите, пожалуйста, в себе терпение, чтобы вежливо слушать их советы, но всегда и во всем поступайте по-своему, особенно в романтической сфере. Год вам, в принципе, обещает новые знакомства и э, обещает даже счастливый брак. Здоровье. Вам, Водолея, в этом году можно Эксперименты ставить, наращивать волосы, проводить какие-то стоматологические процедуры. Все, что будет направлено на украшение человека, сейчас будет вам на пользу.